это отопление ну, это отопление да идет да. как бы ладно тут нам это, вопрос похоже подача обратка сейчас тут, я тут пойму. нам вопросов то как будут бы нет грубо говоря тут только вопрос только в том где тут э, стоит этот самый э, счетчик не, вот он сейчас я не покажу его это у нас подача это обратка это обратка да да так, угу. дальше они идут у нас Так, ну это было сужающее устройство, нам что-то здесь вот нафиг не нужно сейчас на данный момент. Ну то ладно. Так, это подача обратка. Так, меньше матерись, это самое все-таки на камеру здесь снимает, нас постягт. Ага. Значит, элеваторный узел. Это идет под мес у нас. Так, и пошло уже к потребителям Это потребителям, это то есть нам, да? Да. Если посмотреть, вот, что получается. То счетчик-то где стоит? Сам-то счетчик. Вот он. Закрыт, да? А сейчас тогда... подождите, А был открыт, представляешь? Был открыт, а сейчас закрыл. Нет, закрыли. сейчас, это что, это не проблема ждет угу. ТСРВ Вот, пожалуйста Видишь, в каком состоянии сюда? то есть никто, вообще миллион лет не ползал Никто ничего не делал угу. Так это у нас где-то этот GSM-передатчик, вот он к нему. Это дистанционная передача данных. Uh -huh. Ну, по, -по, по теплу, которое мы потребляем, да? Да. Так, Собой, да? Хорошо. какая Так. Расход. Температура, давление, дочки, холодной воды. сюда. да? Так. Два шестьдесят пять куба. Это расход в два шестьдесят пять куба это суточный? Нет, это в час. В час, да? Это mm -hmm. на весь дом, да? Да. Пойдем сейчас посмотрим, короче, когда эта вода вообще девается, то есть куда она уходит. То, то есть, вот по, по сути, мы должны 2600 потребляем в час, да? Дом, да? Ку нет, это кубов ну, кубов, это кубов в час, кубов, да? Говоришь, да? Да, мы 2600 потребляем в кубов в час. Это, вообще, домовой счетчик. <coughs> то есть, а куда вода уходит? Потребляем ли мы вот эту воду? Давайте посмотрим. Пойдем дальше, Роман. Ну тут цена, разбираться. Ну так давай, давай. Я, да, да, я сейчас да, да. фотографирую для себя, чтобы инструкцию иметь потом. Ну давай. Ну так-то на видео могу скинуть, хочешь. Ну не, не проще будет, потом. Все? А? Все, закрывай туда. Закрывай так, что надо было. Посмотри, видишь, что блин, никто вообще ничего не делал, блядь. Не прибирались ни разу, видать, да? Уже на протяжении там непонятно сколько лет. Там, десятков лет, да? Я даже все не за один год накопилось. Ну, пожалуйста. Пойдем дальше, посмотрим в помещение. Так, вот пожалуйста, это что такое? Теплоизоляция. Теплоизоляция. Ну, смотри. Это вот потери уже сразу же идут. Ну да ладно, это роман, это сама. Нам сейчас смотри, самое, вот смотри, видишь, там вот вдалеке, посмотри, вот что происходит. Это кабель в одной плечах. Вода бежит, да? Чувствуешь? Это канале Пойдем. Я понял, я понял. Внимание. Ну то есть, слышно эти вот. Это. это что у нас такое? Так, насколько я понимаю, это горячая вода. А что за датчики? Да. Вот это датчики температуры. Вот это, это преобразователи первичные. Так. Мы можем что увидеть здесь нет? Так, ну этот повышение не В рабочем состоянии, да? Не поймешь Просто интересно Ладно, пойдем, они, Ром, Ром не еще проверялись ли? Ром, Ром, пойдем туда дальше, нам надо там зафиксировать Ну там холодная вода Тут у нас это самое, это тут и так понятно Тут что-то стоит, короче Батареи, трубы, короче, вот видишь, они, вот они, трубы, да? Вот они пошли, дальше пойдем. Я тебе просто сейчас показываю, как это все должно выглядеть. Ну, как это выглядит, все, короче, смотри. Раз, раз. Дальше пойдем. Короче, смотри. Так, так. Вот это так должно быть, так не должно быть, правильно? Вот я так понимаю, что вот таких вот не должно быть этих самых шлангов. Или Непонятно, что за шломаги. Пойдем дальше. Пойдем, пойдем, Ром. Это просто, наверное, надо что за трубы это. Куда вот. они уходят? Ну, короче, это вот просто эти... Ну, давай сейчас пока зафиксируем то, что видим. Вот, смотри, крысы. Крысы бегают, смотри. Вот, вот смотри, крыса. Вот, видишь крыса? Ага, видишь? Вижу. Ну, вот вот. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше, пойдем. Чувствуешь, влажность повышается. Влажность чувствуешь, повышается. Ну так ладно, пойдем, хуй на них, просто я не боюсь. Нет, я просто не могу. Ну Давай сейчас сюда заходим. Сейчас тут что а самый -то основной. Вот смотри. Каналия бежит. Каналия. Нет, не, не канале. Горячая вода бежит. Вот смотри. Ох, ядреная копаль. Смотри какая ситуация. Офигеть. Так, и смотри дальше тут, смотри. Это еще не все. Пойдем дальше. Пойдем. Ты Через, просто снимал? Да, конечно, сюда снял. Я уже это да, не один раз снял Это все. Это, во-первых, они нашему здоровью вредят, потому что плесень, которая поступает, она губит жизнь человека. Люди тут очень много людей раком болеют. Пойдем, иди сюда. Смотри, здание, видишь, какое? Стена какая? Сейчас серьезно. Видишь стена иного. какая? Дальше пойдем сюда Вот смотри Пожалуйста Вот здесь Рассадник для крыс Тут одни крысы короче, понял? Тут крыс пиздец, они вот все вот в эту дырку убегают Вот в эту Вот в эту дырку крысы убегают, понял? Да. Вот. вот там дыра, она видать идет туда в подъезд к нам короче Они туда все бегут короче, представляешь? Это крысы короче Представляешь? Да, вся стена сырая Вот смотри Все полностью Смотри какая хуйня Пожалуйста, блядь. Ой, красота называется. Купремное сделали, да? А они тут что-то изобили, смотри. видишь? Угу. Раз стена сыра, тут стена, там сырая стена. Стены все сырые, здесь а? тоже, смотри. Стена сырая, то есть, ну, да. то есть грубо говоря, из-за того, вот смотри, крыса, вот смотри какая большая, вот смотри, смотри Да, смотри. красота, блин Смотри, вот какая крыса большая Заснято все. 4К с камер Должно быть всё видно нормально Это вообще жопа И они говорят, что это я всё сделал То есть, ну, по, по моей вине То есть, я пришёл сюда и всё это сделал Ленинская компания города Киро. Нет, какую-то делают из себя. Ну так они все конкретно блядь. Сколько мы думаем, что воды переплачиваем, все жители. А это все уже на счетчик идет? кстати. Я тебе про это говорю. Сколько мы переплачиваем воды? Очень много. Я все помню, что раз говорю. Вот пожалуйста. я, думаю, я не брал. А это все на это самое, на общедомовый на УДВО, видите. На общедомовые нужды. Да. То, соответственно, за что вы управляете компанией "Термом", правильно? То есть управляющая компания зарабатывает деньги на том, что вот ей выгодно, чтобы так бежало, все, ей выгодно, чтобы все было вот так вот. Управляющая компания Ленинского района ни одной многоэтажки этой компании, потому что эта компания в кухло полнейшая. Мошенники... Вот смотри, тоже, видишь, стену? Здесь, смотри, стена сырая Вот смотри, а здесь? Вот смотри, тоже сырая стена, видишь? Да Ну, Роман, вот смотри, смотри, видишь, арматура Заметил? Выжнулась Она как бы отошла арматура, блядь. Это ведь, а, как бы, не влажность она ведь, а, как бы, ну, думаешь, что вот для бетона она, как бы, ну, крепнет бетон Да нет, тут надо, это самое, тут другое уже ну, короче, видишь, Роман, все. Вот, это пиздец, все. Это я вижу. Ну, понимаешь, да, как вот люди должны жить вот в таких условиях? За что мы деньги-то платим, Ром? Вот мне кажется, что мы просто не должны платить деньги за то, чего мы не получаем. Мы должны сами все сделать, в свои руки взять И все сделать самим Потому что это самое, ну... Если мы сами не сделаем, мы как, знаешь, как эти, блядь Будем просто терпилами, короче, по отношению к самим к себе, к собственникам Ну, делаешь, ты, ну Но я считаю, что нам первым делом надо вот эти трубы заменить Правильно? Трубы заменить и вентиля, завтворную арматуру, да, вот эту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 ну, пробежал? Но. Да ладно. Еще вон отсюда где-то то вылетело. Офигайся. ладно, пойдем. Сейчас <свят> я с участковым еще заведу А завтра а завтра зайду с это самое с телевидением сюда. А че надо, придайте огласки нафиг, эту всю тему? Че они? Внутри, они, они, они, нам с тобой жизнь портят. Они, грубо говоря, нам э -э, укорачивают жизнь, вот этой фигню, за, за наши деньги. Ну. Понимаешь? травку они никуда не проводили для этих самых монстров наших хвостатых, блин. Нет, тут нет, надо их много крыс набегать. Да я тебе говорю, тут пипец крыс на. Ну. Я зашел, я офигела, я зашел, посмотрел, посветил там пипец их на ну, этих крыс, блядь. Ольку бы пригласила она, короче, верещала тут, понял? верещала как это, потерпевшая. Цвет еще надо как-то здесь вырубить на работу, да? Как он еще вырубается? На, посмотри в РУ заходить дома. Там, думаешь, срубается. Должен быть там, да. Это где у нас, вот да, самое? Нет, надо знать, я не знаю, где вы дома. Ну, короче, Роман, вот ты собственник этого дома. Что можешь сказать вообще по этому поводу? Я могу провести по нашим подвалам и показать, в каком они состоянии. Это еще хуже, да? Нет. А Образцовало показательно. Давай. Давай это проведем эту как бы экспертизу. Не экспертизу, а просто так же заснимем. Метроград, сейчас, знак. Сейчас мы наш подвал как бы засняли, а потом mm -hmm. заснимем как бы подвал, короче, который, ну, должен, в каком виде он должен находиться, правильно? Подожди. О! Смотри. Здесь приключатель нет фильм, если ты